Обявлять войну Украине на третий месяц ее ведения, ну, наверное, глупо. То есть, если так говорить серьезно, если вот уже по гамбургскому счету, то он 9 мая должен выйти и сказать, что, товарищи дорогие, страны НАТО прямо и откровенно вмешались в конфликт в Украине. Было известное заседание на известной военной базе в Германии. Там фактически создан антироссийский страшный альянс. Они ведут против нас войну. Для нас это теперь фактически война отечественная номер три. И поэтому мы сейчас объявляем войну. Занавец блоку НАТО и всем странам Запада. Вот это был бы мощный такой ход. Там уже дальше было бы недомобилизация. Все бы забегали так, как тараканы. Если он этого не сделает, то, в общем, грош цена всем этим крикам Симонян в эфире. Значит, тогда это просто выстрел мимо. То есть это вот что касается вот чего у него в корзине. У него в корзине ход, который, в принципе, давно назрел. Потому что нам чего говорили? Что если будут, и в военной доктрине России это прописано, что если будут предприняты такие враждебные меры, которую можно расценивать, пусть даже не как военное нападение, но равносильное военному нападению, то Россия может, соответственно, на них отвечать всеми имеющимися способами. Но у России конфисковано на 30 ярдов имущества. Ну, то есть это чего не нападение? Ну, то есть нападение. И в принципе мы должны были бы в логике тех заявлений, которые делались, находиться в состоянии войны с НАТО уже ну, условно говоря, полтора месяца, то есть мы как бы даже запаздываем, можно сказать, о неожиданном миролюбии, скорее всего, сравнение с обещанным Путина. То есть вот единственный для меня разумный ход, это вот мы воюем с НАТО, или мы не воюем с НАТО, а Украина все забыли. Украина это, так сказать, мы с ней давно воюем, тут никто ничего нового не скажет. Это если он сейчас скажет о том, что, вы знаете, до 9 мая с Украиной не воевал, а вот с 9 мая я с ней воюю, и он просто де-факто признает свое поражение на фронтах, больше ничего. Он это себе позволить не может. Поэтому в это я не верю. Ну, а... То есть вы правда считаете, что возможно объявление прямо, а... широкомасштабной а... войны из а вы, а вы правда еще 19 февраля считали, что возможно полномасштабная война с Украиной на трех фронтах с трех сторон с применением нескольких армий и бомбардировкой Киева? Вы знаете, я с тех пор, как эмигрировал, произошло не совсем как бы для меня, скажем, по моей инициативе, И я 14 лет а, живу семейным мемом. Нет, ребята, но этого не может быть. Понимаете, единственный урок, который я извлек за эти 14 лет, это то, что быть может все. Поэтому я рассматриваю некие логические цепочки. Эта логическая цепочка говорит о том, что сейчас есть разрыв. Между словесными сотрясаниями воздуха, которые Путин, Медведев, Патрушев производят уже два месяца, и как бы отсутствием действий. это действие как бы напрашивается. Поэтому ну, произойдет ли оно рано или поздно, мне трудно сказать, или вообще произойдет. Но если какое-то действие будет происходить 9 мая, то логичным является объявление войны вовсе не Украине. Произойдет оно или нет, но ну, это же, понимаете, степень замера неадекватности, еще нет такого прибора оценить, тем более у меня нет его в использовании. Предполагаем, что она может быть разной.